Каждый из вас может устать и остановиться, но взятые вместе как класс, вы будете приносить нам прибыль вечно. Мы не боимся всемирного потопа, ведь мы всегда выходим сухими из воды. Огонь, подаренный героями, не согрел вас, потому что мы сделали его собственностью немногих. Вы остались в цепях. Вы сами впустили врага в свои города, не подозревая, что находится внутри любой товарной формы. Мы ловим свое золото на лету там, где вы его теряете. Ваша мечта – подписать вечный контракт с нами. Это вы делаете тот ветер, который несет нас к нашей прибыли. Но вам остается только религиозная мечта о посмертном рае. Мы вырвем у вас сердце, и вас будут интересовать только деньги. Точка в конце истории. Это капитализм, и он навсегда.